Добрый день друзья! Сегодня изготовим еще один адресник. Очень интересный. Есть у меня вот такой гигантский пруток. И моя задача отрезать от него определенную заготовку. Отрезать буду на токарном станке. Точнее токарный станок мне поможет в этом мероприятии. Для моего станка отрезные операции чужды. Он просто не выдержит. Не хватит у него жесткости, поэтому режу вручную. Установил отрезной резец и понемножечку, понемножечку. На всю глубину я не прорежу, но хотя бы, так сказать, на керню. Разумеется, необходимо обработать и противоположный торец заготовки. Устанавливаю ее в патрон через высокотехнологичную проставку. Следы от резца после токарной обработки стоит убрать сразу же, поскольку впоследствии поверхность будет полироваться и столь глубокие риски не позволят получить нужного эффекта с помощью суперклея приклеиваю к нашей болванке вот такую вот алюминиевую оправку с ее помощью у меня появится возможность зажать это все в токарный станок устанавливаю в заготовку в патрон токарного станка поджимаю центром и протачиваю Для большей оригинальности выполню еще и накатку. Будет своеобразный гурт. Словно на монетах. Фиксирую заготовку в специальной оправке. И фрезерую рисунок. Все надписи. Произвожу гравировкой с помощью вот таких вот фрез. Я их называю фрезогвоздь. Конечно, это технически неверно, но жаргон всегда имеет место быть. Для удаления стружки, которая имеется на нашей детали, использую white spirit. Финишную обработку я произведу с помощью кусочка замши и постыгои. Я, честно вам признаться, давно отказался от привычного способа полировки. С помощью войлочного круга и той же самой постыгой. С помощью замши получается гораздо качественней. Все дело в том, что от волочного диска остаются очень глубокие риски, которые портят поверхность. Надписи и корону выделяю с помощью краски. Краску разбавил до жидкого состояния, чтобы она хорошо затекла в выфрезированные места. Излишки краски удаляю салфеткой слегка смоченной в бензине вот такое практически ювелирное изделие получилось практически потому что не из драгоценного металла нужно признать мне было бы очень интересно поработать именно с драгоценным металлом например с серебром но его пока что у меня нет специально для Ричардсона оливинное сердце скоро для него будет вот такой сюрприз крепление к с помощью прищепки. Может быть, крепление осуществляться и с помощью брелочного кольца. Все зависит от ошейника, от размеров собаки. Пишите свое мнение в комментариях. Мирного неба в нашей стране. Жму руку но посран. Пока. Для того, чтобы заказать адресник для своего любимого животного, пишите мне в инстаграм. Ссылка будет в описании под видео.